Телефон, мойка Молодчик Это 2 у вас или сколько? Ну, от красного 2 очка, да Ну и Живем хорошо, можем просто. Выходит плохо, выходит, а хорошо ходит. Че звонишь, Ген? Че звонишь, что? Что-то надо? Так, просто. Как можно угодно. Не знаю какой, но это уже. О, арт. Очень. Я у Саньки спрошу, у твоей, Я с ним не ну, в танке можно спросить, но просто она сейчас в эту толстую. Ну хорошо, узнаем. Не только мне, а я просто эффект, Я играю да? просто Ну, давай. Меня. Вы вы половине, вы меня, вы что День первой половины. 12. Может завтра, да, чтобы я не забыл. Давай. Какой зачет? Давай, давай. давай. Да, я уже Белый один, красный два, черный три. Так, я что делаю? Ты с руки играешь. С руки. Ты свои казы. видел? Делаем по черному я, я, я. Система. То есть, свои молочку. А красный красный, это, красный? красный Красные. Контроль, контроль. А На Точки. А, почему нету? Точка вот. А подожди, подожди. Черного убрали, красного. А я же сказал? Черную игру, а красную систему. То есть Шары, которые которые вылетают, неважно как всегда, они возвращаются на стол на центр стола, если он свобод. Если он то А третий шаг, если два уже на центре, ставятся на середину коробки. Начальник. Вот. И те, которые стоят на центре, которые выступают, они контрольны. У них если бедком касаешься, штраф. Не тварь. А после. Ну, Вот сюда, сюда, это надо смотреть сначала. От борта своя уже по шарах -а -а. Поэтому как бы ну, свой хоть и простой, чистый, ничего да, не того, как Но он дает продолжение. То есть ну, он понятно, для, руки. для тактики. И шуки тут два варианта. Шуки ну, прямого считается Это не штраф, просто передашь Вот, допустим, этот вот контрольный, его передком проходит. Причем нельзя, пока удар не кончится, он остается часто бывает что так ай ай ай ай ай ну не падает. падай падай падай падай падай падай что если он, он упадет? ну я его он же не заказной я он был бы подставкой а так не подставлю поэтому я ему так и радуюсь что, <сосы> <сосы> <сосы> что отполз <сосы> <сосы> <сосы> так. так он третий штаб и шару Пожалуйста, два контрольных На задних пятых два Нет, два нет Контрольный не говоришь, нельзя трогать Битком Даже не знаю Чтобы наиграть Если битком, то ты если что то сыграл Битком не зато штраф точно что то свой а, в угол. Короче вся, вся игра. Не, -те, не, -те. не, ну как бы своя не, не, не, не, не, не, не, можно, например, у тебя Если свои... ты, ты забиваешь чужого прямого, хотя ты не имеешь ну как, очков понимаешь, то ход Но его выставят на центр, и а только где-то не на То есть ты с руки сразу делаешь затряд. Это один из Так, играй давай. Забивайся, давай. Ну так-то тебе нахуй слона не продать Ты не поможешь продать слона? А? Ты так бы и не продал, если бы без твоей помощи Куда мел опять? Вот Вон опять Виталь, плюки ты на одно место не уложишь Не продать. А <реклама> <О> чем не входит этот опоснег? А чем собирается продавать? <реклама> Пять No, it's not more Идет Смойте. Смойте. Нет, покажи, не поставь Сейчас я покажи, не знаю, что не знаю, Я не знаю, что Я не не можешь просто? да? сказали. Вот. В легких вариантах не часто, только если ошибка себе. А заказать надо было. Зачем? А если твои газовики, ну штрафовут? Сухой лист налево. И Я смотрел, я... Смысл есть тренировать. Он за два очка, он, в смысле, он идет по цене, поскольку у нас в боку, Это уже не чистый. Цель. Он уже оценится по цене. Вот, вот играешь либо борт, либо перекат. Поэтому он сейчас сделал чужим шаром борт вот, конечно, есть. Если, если вы сейчас начнете, ой, там не, не Свой, два борта в среднем. Мне просто не, неудобно было... <связь> я, я не вот, одиночество. Так, Смотрите, как я угол играть, и в угол нравится. Простой удар. Прям серьезно забил, Я сказал, простой удар. Если бы я забил, он убрал бы из дома. Ну, только потому что шару. Но это надо было. Ты должен был показывать штаны. Я сказал простой удар. Вот этот. Ну, что значит тут? Это ты. Чего ты выдумываешь? Доказал штаны, понятно. Не выполнил, кто переходит. Ты а Почему? Ну ты обязан доказать штаны. Потому что если что ты просто в свайка забьёшь, он будет читаться. Да При что? штанах он не будет читаться, потому что чужого нет. В том-то и смысл, только так. Но смысл вы думаете. Понятно, что это как бы не... Со стороны-то это звучит дебилизм. Почему ты Если штаны я заказываю на тихом ударе. Нормально. То есть ты <смех> заказ. Ну надо посмотреть. Ну, можно назвать кривой заказ. Но кривой заказ опять неправильный. Потому что кривой ничего другое, кроме штанов, уже своя. По позиционную так. — Ну какой бы... Не, ну в принципе ты можешь заказать, да, любой... Подожди, если не штаны, но ты должен любой другой удар, кроме... А если ты заказал бутылку по стояке, то есть удар, все. Ну как бы... не знаю. А то штаны это будут смотрите там, ну тонко. Ты штаны, Зрители скажут. дебилы, да? Ты же понял лучше? Ну, вы? надо придумать... Вот ну, позиционный удар, удар. или а что-нибудь. Рактуальное слово... Yeah. Ну хорошо, что за базом. А я туда даже и не смотрел. Этого увидел, туда даже не смотрел. Переходите Они сейчас надо заказать Штаны и забить Если не забьют, то они... Так, я 6-5, да? Да. Ну, что делать По было? Покраску. Считаю, что на штанах два очка. Достаешь? У меня смысла не было штаны. Почему? Потому что даже если бы я забил штаны, я покрасил в него в дверь. Почему? С руки убрал. Так ему надо сразу убирать. Быстро ну вот что черный стоит в этом момент. сколько у нас сегодня? Восемь, что ли? Это два шара. ¡Gracias! Опа, сейчас без Да, заказ не выполнял. Готовку, папку, что смотри. Так же, как и перенесли. Без стеки. Все надо контролировать. этому Красный шар, Черный, красный шарф. Спасибо. Вот сюда. От 3. Ну Да я должен уходит 12 12 16 10 12 12 12 Не дотяни, Тебя увидела и идёшь сразу Я Зашел, опять просто Молодая. Я бы уже поспорил. Ванна. Ванна. От какого? От первого? Шесть